Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о панорамном остеклении домов. То есть я хочу затронуть тему, ту, которая, ну скажем так, мне как-то больно и непонятно, как происходит это все в России. Настолько люди заблуждаются, и одни, вот, скажем, это все привоз... скажем, преподносят очень-очень красиво и очень рассказывают, а другие не понимают, потому что вот на самом деле очень важно, когда есть у человека жизненный опыт. Именно использование, либо еще что-то. Вот если взять, скажем, финнов, большое количество людей живет в частных домах. Либо жили в частных домах, либо есть друзья, знакомые, у кого есть эти частные дома. Они приходят в гости, они что-то могут видеть, их что-то окружает, высказывать свое мнение. То есть у меня дочь живет в частном доме, получается, у нее поруги есть, которые живут в частных домах, они друг к другу ходят в гости. И она сознательно уже делает выводы. То есть она смотрит что-то. О, мне понравилось, как у них сделано вот то-то. А там, у тех мне понравилось, как у них сделано другое помещение. И то есть ее никто сейчас не спрашивает об этом. Но когда вопрос встанет выбора именно, то у нее будет уже более адекватный выбор, нежели у человека, у которого просто нет никакого опыта проживания и тому подобное то есть у меня есть большой опыт проживания и причем скажем не такой прям хороший хороший там в советское время когда это все начиналось мне достался по наследству дом частный от прабабушки который был старый который ну, он был кирпичный и так далее мы там жили с женой сколько-то и дети там родились старшие но это было очень тяжело и очень э, непросто. Я бы так сказал. Поэтому не каждый дом хорош или плох. Но вот жизненный опыт у меня появился на тот момент. Хотя я жил до этого все время в квартире. Так вот, что касаемо панорамного остекления. Я почему я не говорю вот именно конкретно какую-то там технологию строительства домов. А просто имею в виду, что панорамное остекление. Потому что при любой современной технологии можно сделать абсолютно в каждом доме панорамное остекление. То есть это стекление, которое будет большим. Но хочу заострить внимание на правильности выбора. То есть мода, мода и мода. Это мода приходит и мода уходит. Проходит несколько лет, а дом каждый, его нужно будет обслуживать. Эксплуатировать и обслуживать. Насколько это будет вам удобно, комфортно и правильно. Вот это уже другой вопрос. Зачастую люди узнают о таких вещах, Потом, то есть у меня есть такие примеры, здесь, в Финляндии, вот, россияне купили дом, да, красиво, да, здорово, много стекла, много света, есть балкон по периметру, в итоге получилось так, что, блин, задолбалось мыть окна эти, потому что они, в реальности они пачкаются. Балкон, он нужен для того, чтобы только вот помыть эти окна, как раз таки по периметру, очень удобно обходить, а по сути никто ж на балконах-то и не пользуется, если у вас частный дом, то делайте себе большую террасу. Балкон, он будет оправдан только в некоторых моментах. Но я сейчас не хочу про это говорить. Вот что касаемо именно панорамного остекления. Если у вас есть, вот для чего подходит панорамное остекление? Это именно для того, чтобы у вас есть некий участок, который вам дает перспективу. То есть очень на продолжительное расстояние вы можете видеть окрестности чего-либо. То есть, это если у вас на холмике, на холме где-то, на возвышенности дом вы строите с панорамным остеклением, он будет иметь смысл. Но опять же, нужно понимать, что если вы выставите их на юг, то вы летом просто там как в духовке будете находиться. Поэтому будет у вас выгорать все от обоев. Все обои будут выгорать, мебель будет выгорать, вы не повесите ни одну картину, ни фотографию, у вас все будет выгорать. И об этих нюансах люди узнают именно, вот, именно потом. И есть люди, которые вот мечтали вот именно большие, там окна сделать себе, вот здорово. В итоге они делают. И в итоге получается так, что на лето они оттуда уезжают в другое место жить. Невозможно находиться. Невозможно столкнулись вот с такими проблемами. Что солнце, оно бесщадное. Вот. И здесь я хочу сказать так. Что для меня... Как у каждой медали есть две стороны. Дом с большими панорамными окнами. Это как хорошо, так и плохо. Если у вас есть прекрасный вид, то это хорошо. Вид на озеро, на реку, на долину, на... Еще что-то. Но в лес я вот не буду считать, что это все-таки правильно. Я читал еще во времена, когда не было Ютуба и, и таких видео возможностей послушать, посмотреть, то какая-то немецкая компания, я уже не помню даже какая, она именно при заявке, вот вы захотели приобрести себе дом. Там шла речь о фахверковой технологии. Вы захотели купить, заказать в этой компании дом. У вас есть деньги, там все нормально. Они отправляют на ваш участок специалиста своего. И этот специалист может дать отказ. То есть вы можете получить спокойненько отказ, что он приехал, посмотрел, а у вас вид отсутствует, вам смотреть некуда. И то есть для них это будет визитная карточка. Потому что вы же никогда не скажете, что э, вы неправильно поступили. А вы скажете, что это они вам так построили, что вот действительно вида нет. вот Поэтому люди, кто грамотный, кто умный, они не будут гнаться за каждой копейкой, за каждым буквально заказом, а будут все-таки ограничивать людей. Поймите, просто есть вещи, которые для постоянного и повседневного и есть для, скажем, выходного дня. Все-таки, если у вас шикарный вид, то это зачастую, наверное, в 98 случаях, это будет загородный дом. Это второй дом. Не первый, не основной. Потому что основной дом это где вам проще всего работать. Это если у вас работа, там вы творческий человек и не привязаны никаким образом к местности, то тогда, да, это может быть вашим единственным жильем. Ну, для большинства людей это все-таки второй дом. И опять же, многие люди не хотят, скажем, вот, жить постоянно в дереве. То есть клееный брус. Для одних людей здорово, когда ты приезжаешь на выходные, когда ты проводишь там... Праздники, каникулы, и еще что-то такое. Отдыхаешь. Ты приезжаешь в дерево. Это нравится. Но вот жить постоянно, люди многие говорят, мы бы не хотели. Вот так. Поэтому зачастую панорамный дом, это опять же, это дом с панорамным остеклением. Это загородный дом. Второй. И то есть при всех своих преимуществах, Огромное количество недостатков. И можно понаделать ошибок. Фины тоже грешат в погоне за модой. И совершают, на мой взгляд, ошибки. Но ну, им я отдам должное. Так как все-таки окна используются чаще всего. Это 210 мм коробка ставится. И ставится она с жалезями между окон. То есть жалюзи не пылятся. И можно будет закрыть. То вы получите при большом остеклении просто... Я чаще всего вижу жалюзи закрытые, потому что вид на кого или куда, некуда. На соседа смотреть это вот, ну, это вам телевизор сейчас не модно, да, а можно вот реалити-шоу. Соседи друг перед другом могут смотреть и наблюдать за собой друг за другом. То есть, ну, если кто-то экспедиционист или еще некие наклонности и странности, то это хорошо. Но вот давайте посмотрим э, на ситуацию, на медаль с другой стороны. Потому что одна часть людей скажет, да мне пофиг, я могу вообще, не хочешь, не нравится, не смотри. Я с вами согласен. Да, это позиция. Но если представить, что вы живете с женой, да, и у вас там подселяется... Некая молодая соседка, которая вот как раз таки так и думает. Да мне пофиг. Или молодой сосед, который говорит, да мне пофиг, можешь не смотреть. Я там хожу в трусах, либо без трусов. Это мое дело, это мой дом, моя крепость. То есть тебя никто не просит заглядывать в окна. Да, это хорошо, но вот опять же, это женщины сразу скажу, что напрягутся. Мужики тоже напрягутся конкретно. И будет это все вот на выяснение отношений, конфликтные ситуации собираться. Но можно продолжить дальше. Что ладно, хорошо, когда это молодые, когда это вот там красивое тело и так далее. А вот когда уже престарелый человек почесывает свои посидевшие бубенцы, как-то и у тебя тут дети ходят. Вот тут уже наверное, другой вопрос начнет возникать. Либо дама, которая... Недолюблена, одинокая, и она в поиске любых приключений. То есть, ну, мода-то мода, а костюмчик-то гладить надо. Поэтому я не знаю, насколько правильно поступать в таких случаях. Все, что я вот вижу, на самом деле, ставят фины, большие окна. Но из всех этих больших окон, когда я проезжаю уже потом, скажем, выполненные работы, они сделаны, и уже люди живут, обжились. Как правило, жалюзи закрыты. То есть, они повернуты, вы ничего не можете видеть. Единственное преимущество при этом, это в доме больше света. Но не прямого солнечных лучей, а вот именно через закрытые жалюзи. Все. Потому что вид, он закрыт. Если у вас будет вид не на озеро, не на поле, а кто-то сможет вот прийти с леска и смотреть за вами, наблюдать дураков, то всяких хватает. И вот я не знаю, я себя лично не хотел бы так ощущать. Это, конечно, мое личное предпочтение. Но я строил много разных домов. И вот именно приятно и здорово, когда у тебя большие окна, когда у тебя есть вид на озеро. Это классно. И ты чувствуешь себя в безопасности. Потому что никто здесь не может ходить и смотреть на тебя. Ты делаешь, что ты хочешь. А так, мне кажется, что люди, большинство получат ограничения, больше ограничений, нежели преимуществ. Почему? Потому что, вот опять же, мы строили парный дом, и здесь тоже парный дом с большими панорамными окнами. И там в одной части женщина пошла, видимо, в душ в какой-то момент, на улице было, было темно, а мы приехали раньше на работу, нам нужно было что-то сделать, я уже не помню. И, в общем, она выбегала, вот, прикрывая там все свои части тела, как-то украдками бежит. Ну, зачем вот это нужно? Зачем? Почему нельзя быть свободным человеком в своем доме? А для меня это люди, которые они исполняют роль гуппи в аквариуме. Вот люди заводят рыбы для того, чтобы на них смотреть. А здесь люди добровольно себя загоняют в аквариум. И причем не хотят, чтобы на них смотрели. В итоге это все надоест. Опять же, кто вот меня сейчас понимает, в семейных отношениях разные там бывают ситуации, где как чего, кто там как погулял, повеселился, и как она это в порыве страсти происходило Там от дверей это все началось, да, утром в молодости было как, где, где запчасти от туалета находятся, где белье раскидано, где носки. И... И зачем нужно вот знать, да, вот мы работаем, у меня рабочий, он говорит, что, ну, было бы странно вот так вот, он, допустим, взрослый мужик, а ему нравятся там активные какие-то игры, он там то в приставку там пострелять, ну, с ружьем или там э, с ракеткой теннисной. Поиграться или там с пистолетом. Ну, вот здорово, там, взрослый дядька, такой фигней занимается. То есть соседи будут все равно в курсе, будут знать, что вы делаете, как вы делаете. И ваша личная жизнь, она личное пространство. Оно получается вообще зачем-то открыто для всех. Для чего? Опять же, я не знаю, может, я ошибаюсь глубоко, может быть, я не прав. Но я не нашел ни одного преимущества в том, чтобы. Открыть окна и постоянно, вместо того, чтобы я там вышел в трусах или без трусов, пошел утром до туалета, да, я должен буду одеться. Моя жена, мне нравится, она дефилирует в неглиже или без него. И мне это нравится. Но мне не нравится, когда на нее смотрели через окно. Или мне нужно закрыть жалюзи, шторы, или не смотреть на дефиле. То есть мне... Я вот для себя лично вижу больше ограничений, нежели каких-то преимуществ. Это при условии, если у вас нет вида. Если у вас есть вид, то, конечно, это все перекрывает. Но, опять же, нужно понимать, что солнце... Почему все э, южные страны строят такие дома, у которых нависает козырек? Именно проект архитектор считает и расчет делает летнее солнцестояние. Чтобы оно не попадало солнце, солнечные лучи вовнутрь дома. А зимнее, наоборот, низкое, оно заходило. То есть это очень-очень сложно и грамотно расположить на участке даже, на хорошем участке. А если у вас участок с видом на профлист соседа, то здесь два раза подумать надо. Плюс еще, когда делают мансардный этаж, по принципу мансардного этажа, под кровлей живут, то опять же и жалюзи, проблема уже, занавески проблема. То есть очень много всевозможных проблем. Плюс это мыть нужно, а ухаживать придется. Клининговые компании то есть покупать, изначально строить себе дом для того, чтобы у вас кто-то, ну, скажем, без помощи кого-то вы не можете содержать его ну, это тоже, по-моему, глуповато. Поэтому здесь все-таки каждый делает выбор свой. Я высказал свое мнение, оно такое, я считаю, что это отлично при наличии прекрасного вида. То есть панорамные окна, они оправданы, они дают преимущество. И также эта вторая сторона медали, это негатив, который если у вас нет вида, а вид на соседа, то бессмысленно их делать. Поэтому я хочу закончить данное видео, пожелать всем удачи и до новых встреч.